Здравствуйте, меня зовут Исмаил Каджаер. я руководитель отдела кадров отеля Белек Бич Резорт. Мы работаем с Академией туризма в Анталии с 2015 года, уже два сезона. Когда мы начинали работать, это было только 6 студентов, а в этом году мы пригласили на работу уже 13 студентов Академии. Мы очень рады сотрудничеству с Академией туризма в Анталии и планируем продолжать эту работу. Студенты приходят абсолютно подготовленные, каждый с достаточно высоким уровнем знания языков. Проблем со стажерами не возникает. После окончания практики мы ждем всех студентов на работу.